Скелет бураведа. Мисчу-пальчу, <свес> это не игрушка, Охрань, не приготавливает муравьед. Мисчу-пальчу, это не игрушка, Возьмёт тебя и копает. Он где-то тут, он где-то там, Его скрывает темнота, ушки, не кричи! Муравьев yeah. Ничего хочу, это не игрушка Возьмёт тебя и снова нет Отвёшься